К сожалению, я пока не вижу большого раскола в американском внешнеполитическом истеблишменте по поводу глобальной политики. Я вижу нечто другое. После конца холодной войны американский внешнеполитический истеблишмент постепенно методом проб и ошибок выработал, если хотите, консенсусную точку зрения среди истеблишмента, что Соединенные Штаты могут и должны направлять всем миром. И в этом истеблишменте наиболее влиятельные голоса стали голоса, хорошо известные старшему поколению в Советском Союзе троцкистов. Mm -hmm. Это троцкисты, американские не троцкисты, которые постепенно мигрировали. Ох, не пусть это демократической партии, республиканскую партию, и стали бороться снова под американской эгидой за мировую революцию. Вот против них в республиканской партии сейчас началось восстание, которое возглавляет Дональд Трамп и не только он. Это значительная часть не внешнеполитического истеблишмента, а нормальных американцев, в том числе и очень успешных, которые говорят, а зачем это нам? И вот от этих дебатов, от исхода этого протеста против внешнеполитического истеблишмента будет многое зависеть во внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов. Полковник внешней разведки Трамп оправдывает пока наше доверие? Я думал, что с какого момента Дональда Трампа обвинят в том, что он российский я, разведчик. Вы сказали, зря. Да, они да, это выдержат и выдержат и Вы используют это, избирательной... Это за... избирательной кампании против да но это, но это же обычное... да. да, но это же обычная логика американцев. Вот Мы здесь сказали, что Евгений Янович, когда они ругались с Владимиром о том, что кто из них настоящий полковник, Евгений сказал, куда бери полковник. На два звания выше. Теперь американская пресса пишет о Сутановском, как о многозвездном генерале. Да, никуда Потом не, не деться.